Чего ты молчишь-то? Они что, прям к вам в дом пришли, да? Это кто-то здесь про фашистов-то затеял, а? Больше разговоров не нашли. Картошка сварилась. Вставайте чистить. Ну, ребятишки, вы вот что, вы к бане готовьтесь. Купаться Ох. будете. Ой, здорово, я первая. Нет, чур я буду. Ой,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 Мамань, закрывай, заснулся. Ой, ой, ой благодать. -то. Ой, ой. Лиз, и ты, Валентинка. Печка-то широкая, поместишься. Я измажусься. А ты осторожно, стенок-то не касайся. Ну, лезь, давай, давай, подержу. Ой, ой, я задела. А? Все плечо в саже. Ой, сразу окрасилась. Ой, ой, Валентинка, давай сюда. Давай, иди ко мне. Я тебя сейчас венечком попарю. Иди сюда.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 Только щелочка от заслонки светилась, как золотая душка. Жаркая, похучая тьма, шелковистая влажная солома под боком, Веник, одевающий теплым дождем, все это размаливало, разнеживало,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 Но в печке долго не просидишь. Стало душно. Захотелось глотнуть свежего воздуха. Ой, Ой мне жарко. Мне тоже. Мамань, Ой. маманя, открывай. Ага, Ой. запарились. Ну, а теперь в корыто. Вот так вот. Ой. Сейчас теплой Ой. водой оболью. Ой. Ой. А Ой. ну ты, Валентин, к тебя сейчас. Ой. Ой. Ой. Ой. Ну все, вытирайтесь, одевайтесь а? и марш на лежанку сохнуть. Ага. Груша, Груш. где то там? Валентинка, я около стенки лягу. Ой, хорошо-то как. Ага. И руки веником пахнут. Ага. Хорошо. Напарились?